Всем привет! Интересно, какие мысли ее посещают в этот момент? <ролевый> Кажется, этот парень немного перестарался с кубиками, качая свой пресс. Вот как разрушаются детские надежды. Ой. Если твое детство не было таким, то считай, что его не было вообще. Игра в боулинг это явно не для всех. Не обязательно покупать снасти, чтобы ходить на рыбалку, достаточно просто завести собаку. Похоже, что этот парень только что изобрел аирбак для мотоцикла. Тот момент, когда ты на работе немного отвлекся от своих прямых обязанностей. Видимо этому коту не нравится когда бумага намотана не в ту сторону. Наша жизнь это сплошной обман. Кажется он приложил слишком много усилий к этой банке. Ходят слухи, что она до сих пор пытается поднять эту карту. Когда впервые в 30 лет решил прокатиться на самокате и сделать парочку трюков.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 этот приятель нашел идеальный соус для хот -дога. Кажется этот пес решил отомстить водителю, который подрезал его хозяина.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 Когда сама природа намекает на то, что пора уже помыть машину. Тот момент, когда с друзьями решили испытать новый челлендж. Похоже, что этих джедаев удалось переманить на темную сторону. Тот момент, когда впервые решил сделать что-то самостоятельно. Интересно, а чтобы включить телевизор, она наверное нанимает электрика? Так вот, оказывается, для чего на самом деле нужна линейка. Первое правило дайвера гласит, всегда перед погружением проверяй глубину. Похоже, что этого парня действительно посещают светлые мысли. Этот приятель хотел показать возможности своей новой удочки, но кажется что-то пошло совсем не по плану. Никогда нельзя нарушать равновесие во вселенной, и этот парень отлично это знает. Вряд ли вы знали, что такое настоящая пенная вечеринка. Если бы этот парень работал в службе доставки, то скорее всего он бы не вылазил из долгов. Похоже, что этот муравей как-то неуважительно отнесся к своей королеве. Вот что такое настоящая удача. Shit, shit, shit. Вот наглядный пример, почему нельзя доверять лайфхакам из ТикТока. Похоже, что у фиксиков тоже появились свои вейпы. Похоже, этот стул не был рассчитан на такие нагрузки. Похоже, что скоро кто-то поедет в детский дом. Видимо этот приятель еще не успел обновить карты в своем навигаторе. Пиши в комментариях если знаешь где можно купить такой нож. Видимо эти парни слишком серьезно восприняли слово внедорожник. Тот момент, когда оказался не в то время и не в том месте. Видимо, этот приятель был не в настроении выяснять, почему лодка была пришвартована в неположенном месте. Похоже, это самый быстрый способ потерять дрона стоимостью больше тысячи долларов. Этот приятель хотел продемонстрировать защиту эмблемы Rolls-Royce от кражи, но кажется теперь он будет работать весь месяц бесплатно. Это интервью армии Португалии, которая вложила миллионы долларов на производство беспилотников. Но похоже, что у них до сих пор так и нет этих дронов. Кажется, это был самый дорогой кусь в его жизни. Водитель этого грузовика позаботился о том, чтобы у его будущего поколения тоже была работа. Если страховая компания увидит этот ролик, то она явно больше не будет заключать договор с водителем этого пикапа. Кажется, эти парни так увлеклись своей работой, что теперь им придется идти домой пешком. Этот приятель явно проиграл бой, но все-таки выиграл сражение. Похоже, что двигатель на этом тракторе решил, что водитель с легкостью справится и без него. Кажется, эти парни больше не будут работать эвакуаторщиками после того, как рассчитаются со всеми долгами. Надеюсь, у хозяина автосалона есть страховка от стихийных бедствий. Ведущий программы мастера Лего в Австралии случайно уронил мотоцикл, на сборку которого ушло 75 тысяч деталей и 135 часов работы. Наверное, никто бы не захотел оказаться на его месте. После просмотра этого видео можно приплюсовать еще одну фобию ко всем вашим остальным. Никогда не стоит забывать про ручной тормоз, особенно если ты оставляешь машину возле причала. Ставь лайк, если тоже не ожидал такого поворота событий. Похоже, что мне удалось найти сцену из нового ремейка Титаника. Это именно тот момент, когда удача оказывается не на твоей стороне. Не каждый умеет готовить невидимые хлебцы. Видимо, этот парень сегодня не вернется домой вовремя. Когда ты хотел играть на улице с друзьями, но родители решили, что ты будешь мастером боевых искусств. Видимо этот парень пропустил уроки физики в школе, когда рассказывали про закон сохранения энергии. Похоже, что колесо от прицепа нужно совсем в другую сторону. Говорят что он до сих пор пытается закрыть эту крышку бензобака. Похоже что принцесса Фиона уже совсем не та что была раньше. когда дома отключили интернет и ты вспомнил, что ты инженер по образованию. <реклама> Кажется восстание машин уже потихоньку началось кто то мне подсказывает, что им все-таки не удастся догнать эту лодку. А вот еще один приятель, который искренне ценит законы равновесия во вселенной. Похоже это самая ленивая рыбалка, которая только может быть. Судя по покраске стены, этот шкаф никто не мог сдвинуть, и, видимо, этот парень сделал невозможное. Похоже, что этот приятель уже познал истинный смысл жизни. Кажется ему так понравилась ее стрипня, что он просто хотел узнать рецепт. Подставы этот пес явно не ожидал. Все действия в этом ролике выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить это дома. Когда в твоей машине не предусмотрен кондиционер, но ты нашел другой способ, как бороться с аномальной жарой. Видимо, этот приятель не был готов к такой поклевке. Кажется, без мистики тут никак не обошлось. Вот почему нельзя отвлекать водителя от дороги. Этот приятель явно выбрал для себя лодку поинтересней. Это ты когда пытаешься кому-то помочь. Будем надеяться, что этот приятель все таки застрял в грязи, а не в чем то другом. Кажется зря она поставила свой ноутбук так близко к краю. Видимо этот парень выбрал немного неудачное местоположение. Эта девочка точно знает как правильно подшутить. Видимо, это был его первый и последний день на новой работе. Oh. Когда у тебя на работе очень дружный коллектив. Похоже, что современные технологии еще не готовы заменить людей в общепите. over the world.